Как давно я не сидел в этом автомобиле. Чего у тебя за цветы? Это, короче, если мы расхуяримся на могилку. <смех> Василий, ты на меня обиду, что ли, кинул или что? Васька. Ах, ты... Отсосать у того бомжа за волшебные бобы. Он сказал, что он волшебник. Как обычно нападает? Ну-ка, шлепка! Я поймал много! Что дальше? Что дальше? Хрупкая женщина! Ничего не смогла! Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро.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 за кресло и сколько стоит? Нужно кресло, но не знаю какое. Братан, кресло? Ты реально хочешь посмотреть мое кресло? Охуенно кресло, пиздец. Ну я буду вам показывать и не впадла. Стоит а 150 рублей. I like smoke because gasing people. Oh, okay. You like you like gas? Ye. Yeah. I'm a German. What did you expect? <laughs> okay, okay. Yes, science! Science? Yes, science! Yes, science! Right, right. Yes, science. So но все равно вытянуть ноги хочется. Поэтому будет, скорее всего, или вот так, а, скорее всего, будет вот так. Позвольте мне въебать ему лицо, пожалуйста, мистер Старк. Братишка, мы сейчас просто базарим. Ты что, сегла притащил на стрелку? Да просто мама попросила взять его с собой. Смотри, вот так барешку зажимаешь и вот так. Горды с полными вагонами, золотыми вагонами с юга доют. Да папа! Ух ты! Это же грозный глаз Грюм, знаменитый мракоборец, истребитель зла, гончий пес Аскабана. Не просто гончий пес, он охотник на черных магов. Каких магов? О, смотри-ка чё, заработало. хер-то там. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините, зачем это... Мне что, блядь, пешком плыть, что ли? Ёб твою мать! Что, блядь? What do you think? what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Right, step up here on this chair. Gonna ask you to fall, and then they will catch you. Two, three. No way! No, no, no, no, no Ну Ну yeah, no, и где же наши дроидыки? Учитель, дроидыки! Выйду кальмара Иду на улицу, вы его курите. Иду на море, Покажи опять эту ситуацию, когда ты двоих вырубаешь, одного слева, а другого справа. И один инструктор по ММА, а второй э, инструктор спецназ. Это Абрамс блядь. Прям на нас выезжает Абрамс сука сбрал, Едь, уезжай нахуй! Пизда, Василий Уходи нахуй! Идем в лобовую! В лобовую давай! давай. Никуда не пойдешь. Это для гифки, на которой подростки реагируют на астроту. Это же бесполезно. Как и твои ноги. Я привык делать то, что не должен делать. Хожу сквозь огонь. Катаюсь на водных лыжах. Учусь играть... Ты! Блять! Да. да. Тебя, да ты, ладно, смотрите! Вот это сел дает! Достаньте мне автомат, потому что я на эти рожи смотреть уже не могу. Somebody, please get this man a gun! Лучше работать. Лучше работать. Кстати, если вы утопите свой новый водонепроницаемый iPhone, гарантии это не покрывается сам. What the fuck is this? You. Fuck you. What's this move. Bad boys, what you want? Ты чё, сука, ебаный? Ты чё, хуёло, тебе сказали, что ли? Ну, вроде закрепили за работу. No, no, no, no. Да. В каком это смысле?